I think the girls with their nails всем здарова, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте Александра, и у нас э, с вами. Обзор нового героя на русском сервере, так как я на русском сервере давненько уже не играю, соответственно, не копию самоцветы. Сегодня мне сделали подгончик аккаунт, на котором выбили его и дали возможность прокачать и потестировать аккаунт Александра, за что ему спасибо. Но вы, как обычно, поставили лайк, подписались, кто не подписан. Подписка влияет на шанс лиги на вашем аккаунте топового героя. Космо либо феникса это однозначно а, Такс, где там у него этот герой наверное его еще не открыл скорее всего да вот он есть у нас берсерк открыть так балу интересно сколько у него доната ну, до полмиллиона а, самоцветов гильдия russian shadows кидайте заявочки вступайте русский сервер, нужен актив, все вопросы WhatsApp на экране у вас есть такс окей, отлично у него стоит бардик с истинной верой ну а мы сейчас вместо него поставим новую бездонатную имбушку и будем ее качать и проверим имбаун будет или нет а, так, давайте сразу же ему десяточку качнем Отлично. А, по талантам. Ну, пока, не знаю, для ПВП локации ремочка для того, чтобы включился сразу. А, ну, так, в идеале, мне кажется, будет ОЗАшка плюс Подашка. Дамага у него, в принципе, дофига. Сейчас посмотрим, что мы выбьем. Посмотрим, что у него тут по ресурсам есть. Вот, думаю, ресурсов у него должно хватать. Да, есть у него хватает ресурсов. Сейчас мы... Немножко потрошуем, попробуем что-то интересное вытащить. Вот огненка есть, вот такой вот вариант попробуем. А, подашка, я думаю, у него должна быть эмблемой. Мы попробуем на пвп локациях такой вариант пофармить немножко. В общем, поехали, Качаем. по максималочке его блин запарили с этими пакетами уже золотая мана есть отлично у героя реально дофига да у него нету иммунитетов я надеялся все-таки на нового супер пата что он вместе с ним на ну, новый супер под тоже печальный соответственно тут только варианты под конкретные локации прокачки я вижу, ну будем пробовать. По крайней мере, мне герой на лоу-левелах на Тайване очень даже зашел. Сейчас посмотрим, что он сможет сделать на эволюцию уже. Сделаем первую-вторую эволюцию и потестируем его. Интересно будет посмотреть. так давайте ему сразу девяточку качнем. Ну, десятку я не буду пока качать, девятку качнем. Эволюцию сейчас пока не будем делать. Подкачаем. Так, эволюция есть. Сделаем немножко агментацию. Ну, плюс, конечно, то, что дали возможность созвездия и суперпэтов ролить за рекламу. Это однозначно плюс в этом обновлении. Остальное печаль. Так, есть. Давайте так, первую эволюцию. есть. Усовершенствовать. Первая ава на максималке, скажем так. линки зверя. Ну, давайте, давайте еще прокачаем здесь его. Сделаем ему агментацию небольшую. Посмотрим, что он может. На агментации на первой эволюции так по созвездиям карточки есть Ой, отлично вообще вообще огонь вот, даже такой вот вариант оставим а, пока поехали на жестокая да там жестокая 8 10 с драконами Посмотрим. Первая эволюция. Посмотрим, как он будет справляться, не будет справляться. А, герой сам себя хилит. Посмотрим, что по дамагу. В итоге у нас на такой сборке не атакующей. Я не посмотрел, конечно, какая... Ну, блин, поляму выдает уже. Критует поляму причем. Довольно-таки неплохо. Я вам скажу, для такого... А, у нас там доспех. Для такого героя Посмотрите на здание, как он фигачит. Для бездоната это однозначно плюс. Без проблем фармится подземки. Ну, подземки, в принципе, это уже не есть вообще никакая проблема. Но супер. Мне здесь он, по крайней мере, нравится очень. На волнах я тоже показывал. Но единственное, надо ему, чтобы он включился. Это Асура, то есть... Все время идет домах. Сейчас поставим эмблему. ну Вот так вот даже не убил драконов, но уже затащил. А, давайте попробуем. Поставим эмблему. Подашка есть у него. Отлично. По снаряге. Ой, обряд. Блин, классная тема. Я сейчас не знаю, посмотрю, что у него по героям. Жестко, конечно, нам с обрядом повезло. Доспех. В принципе, он его использует. Тут тоже доспех, странно как-то. Так, тут ССР. Священный суд. Ну, священный суд тоже хороший вариант. Блин, блин, блин, блин, блин, блин. Ну давайте с обрядом сделаем. Увеличим ему заодно ХП, плюс дополнительный отхил. Конечно, я хотел больше дамага, с него вытащить, ну девать некуда, по сути. А, так, питомца пока не ставим. Поехали на следующие подземки. Посмотрим на кошмарки. Да, вот, давайте 5-10 кошмарку. Здесь мы добавили уже немножко дамага. Сейчас нас должны станет, причем станет конкретно, вот так оно и есть. У нас защиты от стана никакого нет. Никакой Вообще нет, вот он ударил, ударил и все Но ему стоит один раз зарядиться И посмотрите, что он делает Один раз, ребят, зарядился и все И дальше у него, причем даже в стане Отхил работает Это реально круто У него отхил работает от его скилла Его скилл будет работать в любом случае То есть, один раз включился и все Даже вы будете тупо стоять в стане Вот, пожалуйста Это реально очень круто Для бездоната без проблем эта подземка тоже пройдется. Причем это первая эволюция. А вот здесь вот реально мне он заходит на ура. И вот то, что у него отхил работает. Конечно, вот ходу от недомагания будет резаться. Но, по крайней мере, для подземок однозначно плюс. Посмотрите, что делает. Да и дамага у него так не хила, По 200к уже влетает супер просто тупо разобрал подземку за полторы минуты хоть и стоял в стане и плюс отхил у него есть то есть если его прокачать можно свободно восьмое позафармливать без проблем а ну давайте попробуем на 6 6 10 это для многих без донатов проблема Сейчас пусть зарядится. Самое главное, чтобы он зарядился, включился. Включится. Как только он включится, у него будет а, работать сразу же отхилл. Вот видите, проблема. Проблема со включением, причем конкретная. Но можно как вариант поставить сюда железку. Слона, я не знаю, слон будет все время, а железка пропадет со временем. А нет, вот включился. Вот, пошел отхилл, смотрим. Ну что, как вам? Как вам такой вариант? Эта подземка реально сложная для многих, из-за демонов, которые в центре. Самое главное, чтобы он сейчас башня не руинил быстро. Но вариант мне очень даже нравится. Для добивочки, для всего, но все-таки, видите, рушит быстро. 30% уже нафигачил. Причем герой просто обычный, без всяких наворотов. Первая эволюция всего лишь. Сейчас прокачаем на вторую и посмотрим, что будет дальше. Еще побегаем на збшках. Ух, нифига себе его дамажный. Это он умер. Это он у нас, ребятушки, умер. Там наносится 1000% чистого дамага. Не, все. Еще раз резнулся. Не понял. Все, теперь точно выбили. Два реза? Что-то странно как-то. Очень странно. А, ну-ка зайду в описание почитаю как обычно что-то не то перевели а имеет 66 процентов шанса зародиться здоровья каждый раз когда он убит То есть это вечный вечный вечный рез получается прикольненько так делаем вторую эволюцию но 66 процентов то есть может два раза, ну три раза, не знаю. Делаем ему эволюцию. Посмотрим, что у нас на эволюции. Так, ну что, поехали дальше. Делаем до конца вторую эволюцию и пробуем его дальше. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Так, ну, я вам скажу так. Мне реально он понравился. Довольно-таки неплохая тема. Для подземок. Особенно то, что он еще оживает. Такс. Сделали максималочку. Да, при том, что мы еще созвездия... Ну, на домах я не знаю. Вот вопрос по дамагу, конечно, стоит ли его на домах собирать. Тут такое, надо будет потестировать, посмотреть. Так, забрали книжки, чтобы не пропали. Поехали. Обратно же бежим на подземку шестую. Хочу еще раз потестировать. Что у нас по дамагу будет? Ну, сейчас здание он рушит, поляму выдает. А на прорыве представьте, что будет. Ну, смотрите, как он сейчас обалденно фигачит. 20% мы до забора не добежали. Ну, понятно, он героев фигачит, он полностью всех и заряжает некоторых. И однозначно будет сливаться на отражалках. Ну, у нас, в принципе, подашка для этого и стоит. Но бомба. Умер не резнулся. Вот так вот. То есть надо еще, как видите, подловить подловить момент и шанс, чтобы он нормально залетел и рез получил. Блин, ну неплохо. Мне по крайней мере реально он заходит. Понятно, это бездонатные, иммунитетов нет, все дела, но. Не понял, Что я проспал. Он реснулся, умер, или что? Что-то как-то странно. Вот опять сдох, опять реснулся. А, после Реса, да, он же после Реса ему надо, ему надо попасть по цели. Если он сейчас не попадет, он дохнет. Тоже нюанс такой. Но дальше, смотрите, отхил, отхил, отхил пошел 30%. По крайней мере, довольно-таки неплохо. Сейчас он героев подобивает, если, конечно, он доживет. 45%. Опять Реснулся. Но тут ему надо зарядиться. Демон, наверное, скорее всего, еще сейчас ушатает. Нет, все равно дальше пошел Рес. 50%. Блин, ну круто. На одном демоне висит. Да какой там у нас уже рез по счету был? Я не помню. Напишите в комментах, сколько раз мы резнулись уже. Ну вот, ребят, 6-10, по сути, мы сейчас фактически соло должны ушатать. Не, чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть совсем, но это один герой всего лишь. То есть для бездоната это однозначно топчик. Кто не может 6-10 пройти, блин... Просто пушка героя. А, так, хорошо, с, с этим мы разобрались. Теперь поехали в такой же, такой же вариации, в такой же сборке. Единственное, я сейчас сюда еще поставлю слона от стана. Мы попробуем с вами забежать на арену и забежать на забашку. Мне там еще интересно потестировать. Остальные локации, в принципе, я думаю, вы и так понимаете, что против топовых героев, конечно, он а, тащить не будет. Так, создать команду. Ну а так, на подземках однозначно плюс. Пойду против командора, попробую. Ой, тут такие пачки. Тут нас без варианта, просто тупо... Тупо ушатали. Давайте обновим. Тут топ. Тут вряд ли мы что-то сейчас сделаем. То есть, ну для топа этот... А, против прорывов куда? Сливается только так. Даже бессмысленно. А, ЗБ попробуем. Бегает он в ЗБ? Да, он бегает в ЗБ. Распакую ему одну какую-то пачку. Так, тут зефир не особо такую имбовую. Вот это я хочу просто для ЗБ посмотреть. Что он себя будет представлять. такой сборки ну так мне не знаю мне понравился по крайней мере для подземок для фарма для без доната однозначно плюс но ну, дамага в принципе хватает вполне тут такие герои конечно он второй эволюции может найдет найдем повезет нам и найдем кого-то интересного чтобы так не особо был Топовые были вторые эволюции, но ну вот вторые эволюции, ну смотрите, вообще песня, песня просто. Против вторых А очень даже ничего. Быстро зарядился, включился, все. Не максимальная прокачка, единственное мы от стана его защитили слоном и довольно таки неплохо держится. Не знаю, что будет на прорывах. там Понятно, он там будет слетать, скорее всего. Но опять же, я прокачаю себя, постараюсь на английском его вытащить, если получится. И показать вам на максималке, на что он способен. Но пока мне нравится. На минималках единственное, конечно, нет никаких иммунитетов. Ну, в принципе, как и все герои, которые выходят, они против пачки. Тащить не будут. Есть, конечно, имбалансные герои, которые могут держаться, но вот такие единицы, такие герои вот так, в принципе. Что, они хотят сказать, что мы здесь сольемся. По идее нича нам засчитает поражение, наверное. А может, не смотрите, тащат. Единственное, осталось еще зефира ушатать. Вообще красавчики. Смотрите, космика эти. Хватит нам времени или не хватит, интересно. Блокировочка пошла. А, он с маскировкой, к сожалению, да, наверное. Хотя нет, три секунды. Изи, красавчики. Затащили. А тут затащат. здесь попробуем <debuted> слиться сразу же а, прорывы но смотрите герой даже с прорывами все равно он там что-то дамажит вот реснулся опять а, если будет ворожей в пачке я думаю будет интересный вариант он ресается все время то есть можно напороться если будет конечно повезет. Он будет резаться, резаться, резаться. Единственное, под молчанкой он сольется, как и все герои. И еще дополнительно шанс есть, который там 66%, то есть 50 на 50, по сути. Ну, а так довольно-таки неплохо. В общем, такие вот дела, ребят. Ну, не знаю, пишите, что вы думаете. Первая, вторая эволюция, агментация есть. Мне герой реально зашел для подземок, для фарма. Топчик. Ну, надо будет Прокачать его с прорывом и уже, соответственно, потестить на максималках. Ну а так, бездонатный герой хорош. По сравнению с теми, которые повыходили, реально от него и толк. Ну, по крайней мере, на подземках однозначно утащер. Все, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.